Это обучающее видео покажет вам, как создать ордер на бирже Coinsbit. Откройте веб-сайт coinsbit.io. Перейдите в подраздел Balance раздела Wallet в правом верхнем углу. Вы можете узнать, как делать депозиты средств на бирже в нашем видео «Как купить стейблкоин USDT через платежную систему AdvoCash». Давайте рассмотрим на примере USDT. Нажмите на оранжевые стрелки рядом с названием интересующие вас валюты, чтобы перевести средства с главного аккаунта на торговый аккаунт. Выберите, сколько средств вы хотите перевести. Если вы хотите перевести все, нажмите на кнопку Max. Подтвердите действие. Теперь, когда средства переведены на торговый аккаунт, мы можем создать ордер. В разделе Trade откройте вкладку Classic Trade. В верхнем левом углу вы можете увидеть все доступные торговые пары. Давайте посмотрим на примере пары BTC и USDT. Так как USDT это стейбл коин, вам понадобится выбрать подраздел Stable. В открывшемся окне выберите USDT, а в окне поиска BTC. Действующий курс автоматически отображается напротив выбранной торговой пары. Далее вы можете обратить внимание на окна Buy и Sell. Нас интересует зеленое окно, ведь мы заинтересованы в покупке BTC. Вы можете указать цену, за которую вы готовы купить BTC, или просто купить его по рыночной цене. Далее введите количество BTC, которое вы хотите купить. Объем, который вы получите, будет автоматически показан на экране. Затем нажмите на Buy. Ваш ордер размещен. Как только рыночная цена достигнет указанной вами цены, он будет исполнен, и BTC станут вашими. Если ваш ордер еще не выполнен, он будет показан в разделе «Active Orders». Вы можете отменить его до выполнения и создать заново с новой ценой. Когда ордер будет успешно выполнен, он появится в окне «Order History». Давайте вернемся в окно «Balance». Приобретенные BTC автоматически отображаются на вашем балансе. Надеемся, что это видео было для вас полезно. Если у вас есть вопросы, мы всегда рады помочь в наших каналах для коммуникации.